Хочешь получать деньги, играя? Познакомься с новым платежным приложением. Оно нужно всем. Сейчас все люди вокруг брендов и их продавцов. Бренды и продавцы получают деньги, потому что ты конечный потребитель. Хотя без тебя не было бы ни брендов, ни продавцов. При этом с твоими интересами никто не считается. Это неправильная экономическая игра, в которой ты всегда в проигрыше. Чтобы это исправить, была придумана правильная экономическая игра. Присоединяйся к игре через приложение, построй вокруг себя круги потребителей и получай 2% от всего, что люди будут оплачивать через приложение. Все нужное для жизни – от продуктов питания до погашения кредитов. Получать так деньги очень просто. Скачай приложение, зарегистрируйся и получи инвайт-номер. Разошли приглашение всем знакомым. Почему они захотят присоединиться к игре? Потому что они, как и ты, смогут получать вознаграждение от приложения. А они захотят оплачивать свои расходы через приложение? Конечно, ведь за это они всегда получат кэшбэк от 25%. Поэтому такая экономическая игра нужна всем. Что тебе нужно сделать сейчас? Скачать приложение в Play Market? Зарегистрироваться, чтобы получить инвайт-номер? Разослать приглашение со своим инвайт-номером? Так вы играючи построите вокруг себя первый круг пользователей приложения с каталогом. Твой круг построит, играющий вокруг себя, еще один круг. Так вокруг вас уже два круга потребителей, и вы получите по 2% от всего, что люди будут оплачивать через приложение. Еще одна причина скачать приложение. Оплачивая свои повседневные расходы через приложение, ты всегда получишь кэшбэк от 25% и выше. Что значит выше? С каждым приглашенным в ваш круг процент кэшбэка будет увеличиваться на 1%. Итак, до 50%. Чем больше приглашаете, тем больше получаете. И тем больше кэшбэк от ваших расходов, оплаченных через приложение. Чем больше вы приглашаете, тем больше у вас денег, больше возможностей и больше с вами считаются. У приложения есть и другие бонусные эффекты. Проблемы помогают быстрее решить проблемы: растущие цены, выплаты кредитов, низкая зарплата и оплата трат через приложение. Все эти негативные обстоятельства только повышают каждому участнику сумму вознаграждения от игры. Поэтому это нужно всем. Присоединяйся к игре. Это просто. Скачай приложение, зарегистрируйся, разошли приглашение, заменив в нем инвайт-номер на тот, который ты получишь после регистрации. Самая дружелюбная служба поддержки поможет быстро освоиться. Покупай карты сетевых магазинов, топливные карты товары и услуги в каталоге приложения и получай кэшбэк от 25%. Присоединяйся к реальной экономической игре, в которой правила учитывают твои интересы и получай желанное количество денег просто играя. Игра быстро развивается. Ты готов к такой игре? Прямо сейчас перейди по ссылке в Play Market, скачай приложение и богатей играющие.